Добрый день, дорогие друзья, и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами сделаем роспись орнамента на жестовском подносе. У нас уже имеются две тонкие кисти, которые нам помогут в росписи, и золотая краска. Тонкими линиями по форме дуги мы ставим друг другу небольшие линии. У нас получается такая цепочка из лук. Следующий элемент, который мы берем за основу, называется кольцо или капелька. Следующий элемент это оформление краев, то есть одной толстой или тонкой линией мы вырисовываем самые бока и края орнамента подноса. После чего мы, нам необходимо сделать как бы, лепестки, прикладывая кисть как капельки, но закрашенная. То есть вокруг колечка мы рисуем по две, чуть выше и чуть ниже таких же капельки. Когда мы это сделали, следующий элемент мы можем поменять кисть, а можем этой же работать делаем через одну через одно кольцо по две капли как бы травинки но они видите они более вытягиваются идут по круглой форме загибая друг друга обнимая колечко у нас осталось много пустых пространств сюда мы можем с вами дополнить например точками три точки вполне хватит ну, для того чтобы объединить весь орнамент одну точку поставить а, между другими. Для точки можно взять либо более крупную кисть, чтобы ускорить процесс, ставить просто точку, ну, либо проводя по ней, делая ее ровно, по несколько раз. Спасибо за внимание. Друзья, с вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал и получайте обновления. До новых встреч!